Здравствуйте! Вы на сайте MoneyExpert System. Совсем недавно наша жизнь сильно изменилась, и сейчас очень многим людям во всем мире нужен источник стабильного дохода. К счастью, интернет позволяет зарабатывать достаточное количество денег, даже не выходя из дома. И я расскажу вам о простом способе заработка, которым пользуюсь сам уже несколько лет, и который позволяет зарабатывать мне не менее 800 долларов каждый месяц. Вам не нужен будет ни сайт, ни блог, ни подписчики, ни соцсети. Все, что нужно будет делать, это копировать ссылку на одном сайте и вставлять его на другом. Вот как выглядит весь процесс заработка после регистрации на сайтах и выполнения нескольких несложных настроек. Я беру ссылку на первом сайте, затем указываю ее на втором сайте и запускаю рабочий процесс. Дальше вся работа происходит уже без моего участия, и через несколько часов, а иногда даже минут, мне начинают поступать деньги. Я повторяю эти действия каждый день и получаю вот такие результаты вы сможете делать точно так же и даже лучше. Как это работает? На первом сайте вы выбираете один из нескольких сотен полезных и нужных людям товаров, получаете ссылку на него и размещаете вашу ссылку на втором сайте, который будет показывать товар людям, которым он интересен. И когда кто-то из этих людей совершит покупку, вы получите часть от суммы сделки на свой счет за то, что покупатель пришел по вашей ссылке. Я покажу вам, какие товары вы должны выбирать, чтобы зарабатывать от 50% до 90% с каждой продажи и даже больше. А с некоторых товаров вы сможете получать доход месяцами и даже годами с одного и того же покупателя. Money Expert System – это очень доступная система, и она подойдет даже новичкам, а получать прибыль вы сможете уже в течение ближайших 24 часов. Я сделал свою систему максимально доступной, чтобы каждый мог ее себе позволить и начать зарабатывать деньги. Поэтому начните сегодня и воспользуйтесь шансом улучшить свою жизнь и жизнь своих близких с помощью Мани Export System.